Господа, приготовьтесь. Это видео будет очень длинным, судя по названию. Обычно я обозреваю по 10 телефонов, но в этот раз мне захотелось чего-то масштабного. Поэтому запаситесь чаем, конфетами, печеньями, бутербродами, отложите свои дела на овер много времени, мы начинаем.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 начнем пожалуй с самых дорогих и закончим с самыми дешевыми телефонами очень стильный и в то же время простой картфон имеет необычайно большой для своих размеров дисплей в полтора дюйма способен уместить в себя одну сим-карту и карту памяти до 8 гигабайт что редко для микротелефонов емкость аккумулятора на 420 мАч, что говорит о его долгой работе без подзарядки из дополнительных приятных особенностей Bluetooth версии 2.0, FM-радио и даже будильник. О наличии 3,5-мм мини-джек, к сожалению, неизвестно. Он бы здесь точно не был лишним. Дизайн телефона полностью скопирован у флагманских кнопочников Nokia. Мобила достаточно проста и этим она скучна. Очень рамочный дисплей на 1,8 дюйма, нокиевская батарея на 1000 мАч, Камера на 0,3 мегапикселя со вспышкой, поддержка двух сим-карт и карты памяти до 32 гигабайт. В комплект телефона входят наушники, что приятно есть Bluetooth и FM радио. Кусок дешевого китайского пластика, выдающий себя за того, кем не является. Псевдозащищенный телефон обладает экраном менее 2 дюймов с разрешением 320 на 240. Емкость аккумулятора на 5800 мАч, что явно завышено, чем есть на самом деле. Телефон имеет Bluetooth, но не имеет выхода под наушники и камеру. Телефон, претендующий на название ⁇ Карманный угодник ⁇ Единственный среди картфонов, имеющий собственную память объемом в 1 гигабайт. Но также память можно расширить за счет microSD-карты до 4 ГБ. Экран на 1 дюйм питает его аккумулятор на 320 мАч, причем несъемный, как и бы добавить современным телефоном. Дополнительно хочется отметить присутствие FM-радио, календаря, калькулятора, 3,5 мм мини-джек и Bluetooth версии 2.0. Дешевый кнопочник с лучшим футуристическим дизайном. Имеет двухдюймовый дисплей с разрешением 480 на 320. Питает его аккумулятор на 1200 мАч. Обладает оперативной памятью в 32 МБ и собственной в 64 МБ. Но ее можно расширить посредством установки microSD-карты. Имеет крошечную камеру на 0 0,8 МП. И такой же фонарик. К сожалению, выхода под наушники нет. Зато есть Bluetooth версии 2.0. Миленький, детский телефончик с большим дисплеем для своих размеров, в 1.8 дюйма. Имеет ушко для ношения телефона на шее, обладает мощным аккумулятором в 600 мАч, поддерживает microSD-карту до 32 ГБ. Из дополнительных особенностей Bluetooth версии 2.0, диктофон, будильник, FM-радио. Кстати, нет выхода под наушники. Телефон идеально подойдет для подрастающего поколения. Простой и незамысловатый кнопочный телефон, выполненный по образу телефона в компании Nokia. За эти деньги мы имеем дисплей на 2,4 дюйма, аккумулятор на 1400 мАч поддержку двух SIM-карт и microSD карты до 32 гигабайт, Bluetooth, камеру на 0,3 мегапикселя, собственную память на 2 гигабайта. К сожалению, не имеем выхода под наушники. Только его, пожалуй, и не имеем. Остальное все имеем. Телефон с собственным, ни у кого не спизж... Жен... украденным дизайном. Имеет, как по мне, слишком маленький и в то же время чересчур рамочный дисплей на 1.8 дюйма. По-хорошему здесь должен стоять экран не менее 2.5 дюймов. Но китайцы предпочли сэкономить. Поэтому это телефон у нас в видео. Аккумулятор на 1680 мАч, поддержка двух сим-карт, есть бздуха камера на 0,3 мегапикселя, присутствует разъем для наушников и фонарик. А, ну и Bluetooth. Телефон из разряда гарнитура. Телефон длиной в 6 см, это значит, что можно забыть о выходе для наушников, камерах microSD-карт и прочих ненужных вещей телефоном данного сегмента. Есть поддержка одной сим-карты, что делает его полноценным мини-телефоном. Объем батареи стандартный на 300 мАч. Приятной особенностью является возможность использования телефона как кнопку запуска камеры. Очень стильный телефон-кредитка с необычным расположением кнопок управления. Картфон имеет дисплей 0,96 дюйма. Батареи в 320 мАч хватит на 4 дня работы, по утверждению производителя. Есть Bluetooth версии 3.0. К сожалению, не имеет слота для карты памяти. А жаль. В отличие от своих конкурентов, имеет кнопку SOS и зачем-то возврата. Есть собственная память на 1 гигабайт, чего вполне хватит скачать пару качевых треков. по твоим картинкам. девочка разноцветная. Приятным дополнением можно выделить наличие ушка, за которое можно привязать веревочку, с помощью которой можно носить телефон на шее. Недооцененный неплохой мультимедийный телефон. Дисплей особо не радует своим размером, меньше двух дюймов. Батарея не скажу, что прям большая, но и не маленькая на 1000 мАч. Есть поддержка Bluetooth, карты памяти до 8 гигабайт, FM-радио. Лишен 3,5 мм мини-джек. Присутствует даже какой-то небольшой фонарик Которому посвящена в этом телефоне отдельная кнопка Как радио, так и mp3 плеера С этим телефоном я знаком очень давно О его надежности слагаются легенды Шутки шутками, а телефон и вправду считается одним из самых надежных и простых в своем сегменте Это практически один из самых первых картфонов на Алиэкспресс Имеет стандартный дисплей на 0,96 дюйма, аккумулятор на 320 мАч. Обладает ушком для веревочки. Ну вы понимаете. Есть также Bluetooth, благодаря которому можно сконнектить беспроводные наушники. Вполне неплохой такой запасной телефон. Телефон, который можно смело назвать кирпичом. Толстые рамки, маленький экран в 1,8 дюйма. Это все, конечно, печально. Стандартно для таких кнопочников батарея в миллиампер мАч, поддержка двух сим-карт плюс карты памяти. Есть Bluetooth, выход под наушники, камера, диктофон, будильник, FM-радио и прочие прелести жизни. И вновь у нас мини-телефон. И снова у нас все по привычному шаблону: один дюйм дисплей, 320 мАч аккумулятор, поддержка одной сим-карты, Bluetooth, калькулятор, будильник, календарь, FM-радио. К сожалению, нет слота для карты памяти. Весит телефон всего 28 грамм. Очень слабенький телефон с маленьким экраном, выходом под наушники и дохлым аккумулятором на 800 мАч. Телефон заслуживает статуса дешманский. Несмотря на то, что он выглядит очень дешево, имеет камеру на 0,3 мегапикселя, слот для карты памяти до 32 гигабайт, фонарик, Bluetooth, калькулятор, будильник и так далее. Один из самых популярных у российских покупателей телефон гарнитура и в принципе есть за что хвалить. Во-первых, это надежная батарея на 300 мАч. Во-вторых, это экран в 0,66 дюймов OLED, между прочим, а не TFT. Ну и в-третьих, это подсветка клавиатуры. Телефон можно использовать не только как гарнитуру, а еще и как полноценный кнопочный мобильник. Хочешь заработать денег, но не хочешь особо напрягаться? Тогда тебе нужно посетить сайт vksurfing.ru. Это сервис по раскрутке в социальных сетях. Здесь нужно выполнять несложные действия. Подписаться, лайкнуть, репостнуть чью-то запись. Пока на этом сайте доступны лишь две соцсети ВКонтакте и Инстаграм. Но в скором времени будут доступны задания по Facebook, YouTube, IGTV, Telegram, Twitter и даже Одноклассники. Такого количества социальных сетей нет ни одного аналогичного сайта. Минимальная сумма вывода 50 рублей. С таким количеством соцсетей эту цифру набрать можно за считанные дни. Ссылка на регистрацию будет в описании. Очень стильный и современный телефон гарнитура. В отличие от своих конкурентов способен уместить либо две сим-карты, либо одну сим-карту и карту памяти до 8 гигабайт. Плюсом телефона является Bluetooth версии 3.0 и аккумулятор на 380 вместо привычных 320 мАч. Дисплей такой же, как и у всех, на 0,66 дюйма. Весит телефон всего 20 грамм. Недорогой. Одним словом, бюджетный телефон-кирпич. Потому что дозвание защищенного телефона не дотягивает. Нас встречает небольшой дисплей на 1,7 дюйма, собственно, как и аккумулятор на 1000 мАч. Спасибо, что не стали врать, а то я китайцев знаю. Поддерживает две сим-карты и microSD до 8 гигабайт. Присутствует Bluetooth, камера, FM-радио, выход под наушники и фонарик. В общем-то, все как надо: в комплекте этого телефона продавец кладет специальный шнурок для ношения гаджета на шее. Имейте в виду, это очень важно. Стильный и в то же время недорогой картфон. Сверххарактеристиками какими-то он не обладает, но то, что у него есть, вполне удовлетворяет. Экран на привычный 1 дюйм аккумулятор на 320 мАч. Поддержка одной сим-карты и карты памяти до 8 гигабайт. Причем собственной памяти у него 1 гигабайт. Есть Bluetooth, это означает, что его можно сконнектить с основным телефоном, а также подключить к мини-телефону Bluetooth-наушники. Вес малыша составляет 35 грамм. Как по мне, это лучший картфон в своем ценовом сегменте. Стильный, мультимедийный. Несмотря на свою цену, выглядит очень даже ничего. Имеет дисплей на 1,8 дюйма с аккумулятором на 800 мАч. Поддержка двух SIM-карт плюс карты памяти до 32 гигабайт. Помимо всего этого есть vgi камера фонарик и даже 35 с миллиметровый мини-джек. Я так понимаю, этот телефон заточен под миломанов, не любящих тратить много денег на гаджеты. Продается в трех очень нестандартных расцветках: черно-красный, бело-зеленый и синий-черный. Каждый из них хороша по-своему, но мне больше понравилась бело-зеленая расцветка. Что-то мне есть особенного. Якобы защищенный. Телефон выглядит весьма нестандартно, чем и привлекает к себе внимание. По характеристикам особо ничего нового. Тот же дисплей на 1,8 дюймов миллиампер мАч аккумулятор, 2 сим-карты плюс microSD, разъем для наушников, Bluetooth, камера, фонарик, FM-радио. И вновь псевдозащищенный телефон, выполненный из дешевого пластика, но как уверяют его владельцы, отличный телефончик все такие деньги. И я, наверное, с ними соглашусь. Ведь здесь огромный 2,5-дюймовый дисплей, поддержка двух сим-карт, карты памяти. Есть разъем для наушников, камера, фонарик, Bluetooth. Плюс в подарок продавец вам положит браслет для ношения этого телефона на руке. Единственный картфон, в комплект которого входят USB наушники, а так остальное все по стандартному: один дюйм дисплей, 320 мАч аккумулятор, Bluetooth выхода под нормальные наушники нет. Не проходим мимо очередного дешевого картфона. По характеристикам он никак не отличается от предыдущего, поэтому по нему особо ничего сказать. Просто смотрите. А про этот телефон я бы хотел рассказать как можно подробнее, потому что есть про что поговорить. Хотя я немного погорячился. Продавец почему-то особо не афиширует размеры дисплея, ни даже объем аккумулятора. Известно лишь, что есть камера с маленькой вспышкой, поддержкой двух сим-карт, Bluetooth. Нет выхода под наушники Есть слот для карты памяти до 8 гигабайт. Как по мне, это совсем не стыдное мобило для ребенка, Ну или чисто побаловаться взрослому Также за эти деньги вы получаете хорошую подсветку клавиатуры Простенький телефон дизайном из 2000-х От китайского ноунейма no Дисплей на довольно знакомый 1,7 дюймов Емкость аккумулятора на 600 мАч Поддержка двух сим-карт и карты памяти до 16 гигабайт. Есть даже какая-то камера нет выхода под наушники. Также существует версия и без камеры, но о ней чуть позже. Изысканный и утонченный картфон. Дизайн телефона- а iPhone. Здесь мы в принципе видим стандартные характеристики 1-дюйм дисплей, 320 мАч аккумулятор, FM-радио, Bluetooth версии 3.0. Но здесь есть то, чего нет ни у какого другого картфона: фонарик. Да, вы не ослышались, самый настоящий. Маленький, правда, но фонарик. По-прежнему не имеет выхода под наушники, но, как уверяют владельцы, их можно подключить через какой-то микро usb переходник. Есть слот для каждой памяти. Итак, наконец мы добрались до тройки самых дешевых телефонов. Сия AliExpress. Третью строчку занимает обыкновенный кнопочный кирпич с камерой и очень маленьким рамочным дисплеем. Несмотря на дешевизну телефона, имеет аккумулятор на 1500 мАч. Имеет камеру и фонарик. Как отмечает владельца телефона, фонарик слегка тускловат. И я с ними соглашусь. Не может такая маленькая бздюха выдавать нормальный свет. Поддерживает до двух сим-карт, плюс карту памяти до 8 гигабайт. Имеется Bluetooth, но и остальное по типу FM-радио, калькулятор, календарь. Эх, нравится китайцам телефоны Nokia. Очень. И да, это очередной Nokia-подобный телефон. С слегка заниженными характеристиками. Экран на 1,8 дюймов, нет Bluetooth, камеры фонарика, но зато есть слот для карты памяти до 8 гигабайт. По мнению производителя, этот телефон предназначен для старшего поколения. Итак, вот он, самый дешевый телефон на Алиэкспресс. Как вы могли догадаться, это Nobi 101 с пятого места, только без камеры. По характеристикам он никак не отличается от своего камерного собрата. Тот же дисплей на 1,7 дюймов, поддержка двух сим-карт плюс TF-карты до 16 гигабайт. Это по-прежнему отсутствие выхода под наушники. И у меня возникает вопрос. А есть ли смысл вообще переплачивать 142,5 рубля за камеру? Я думаю, что нет. Вот такое вышло длинное видео. Если вы досмотрели ролик до этого момента, то вы большой молодец. В конце хотелось бы попросить вас поставить лайк этому видео, написать комментарий, понравилось видео, не понравилось. Обязательно делись видео с друзьями, тебе не сложно. А мне будет даже очень приятно. Ну все, пока.